Здравствуйте, уважаемые заточники, кто решил связать свою судьбу с заточкой инструмента, начинающий, действующие и э, желающий только это, этим заниматься. Итак, э, перед вами станок ADEMS TESAR, производство компании ADEMS. Я Эдуард Маркин и сейчас расскажу вам вкратце, что это такое. Это э, станок для заточки э, различного инструмента э, бытового э, назначения, например. Чтобы заточить топор, с, можно использовать вот такое приспособление, и получится вот такая прекрасная, замечательная фасочка. Ножи, кухонные, бытовые, столовые, армейские, э, буквально любого назначения для нужд различных индустрий. А столярный инструмент, также рубанки, фуганки э, вот сюда тоже входят. Итак, станок имеет частотный преобразователь, который регулирует вращение вала от 0 до 3000 оборотов. В зависимости от инструмента, в зависимости от его металла, нам необходимо контролировать эту частоту. Для заточки ножей у нас используется вот такой вот зажим и упор. Сюда вставляется нож и затачивается. Далее. Обязательным условием для заточки после приведения режущей кромки в порядок мы вам рекомендуем обязательно приобрести станок ADEMS TM, который не входит в комплектацию станка, но он важен и необходим. С одной стороны мы, мы делаем полировку режущей кромки, с другой стороны используем его для придания красоты для сатинирования, для убирания ржавчины и подобных операций. Вот это вот устройство предназначено для заточки ножей, фуганков и электрорубанков. Также этот станок гриндер Тиса можно использовать как универсальный обычный гриндер, установив вот такую площадку. Он имеет изменяемую изменяемый наклон и градус, соответственно, под разные задачи вы можете использовать его не только для заточки. Итак, мы сейчас вам покажем, как это затачивать этот инструмент, а в этом мне поможет Володя. Володя, привет! Приветствую! Всем привет! Сейчас я вам продемонстрирую, как этот станок работает, то есть его в действии. Для того, чтобы нам заточить нож, нам нужно убрать поворотный столик, установить упор. Использовать мы будем три ленты компании 3M,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 Для того, чтобы нам заточить прямые ножи для электрорубанков, нам понадобится столик, который мы используем для стамесок и в том числе для заточки ножей для электрорубанков, пластина для скольжения, сам держатель, две ленты, ну и также я покажу, как настраивать частотный преобразователь.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 Итак, дорогие друзья, заточники, вы увидели, как легко и просто, используя всего лишь три компонента, у нас получился вот такой замечательный результат. Первое из них – это оборудование компании ADEMS, второе – это технологии, расходные материалы, ну и, конечно же, умения. За умением приезжайте к нам в нашу Международную Академию Заточки ADEMS. Я научу вас затачивать инструмент не только бытовой, но и маникюрный и парикмахерский. До новых встреч. Всего доброго. Всем пока.